Привет, меня зовут Яна, и сегодня мы поговорим о новостях. Ни для кого не секрет, что распил денег на масштабных стройках – это отдельный вид спорта для петербургских чиновников. Уже на протяжении нескольких лет между Смольным и градозащитниками идет борьба за главную обсерваторию страны – Пулковскую обсерваторию. В начале этого года активистам удалось одержать победу. Городской суд признал постановление о строительстве в защитной зоне Полковской обсерватории жилого комплекса «Планетоград» незаконным. Ведь защитная зона на той защитной, чтобы защищать. Но Верховный суд оказался с этим не согласен. И 23 мая постановление городского суда суда было отменено. Это значит, что к концу 2023 года у Пулковских высот появится целый город на 100 тысяч жителей, который, к тому же, строится буквально на костях. На месте застройки обнаружены братские захоронения. Жилой комплекс лишит обсерваторию ее ключевой функции – возможности проводить астрономические наблюдения. Действительно, какое смольному дело до звезд и науки, когда открывается такая возможность снова украсть кучу денег во время строительства? Активисты уже заявили о своем намерении обжаловать постановление суда. По их словам, судья не принял во внимание основные доводы, а при составлении документов были допущены нарушения. Под угрозой оказался и парк интернационалистов. Комитет по инвестициям пытался ввести петербуржцев в заблуждение, изначально предоставив проект застройки как океанариум. Позже выяснилось, что на самом деле на территории парка планируют построить огромный торговый центр. По масштабу сравнимый с галереей, океанариум займет лишь крошечную его часть около 13%. 24 мая около тысячи жителей Купчина вышли на митинг в защиту парка. Они убеждены, что в строительстве нет необходимости. Через дорогу от парка уже есть торгово-развлекательный комплекс. При этом зеленый Зон во Фронтинском районе и так не хватает и без новых торговых площадей. Их в два раза меньше, чем должно быть по нормативам. А значит заинтересованы в застройке лишь Смольная и строительная компания. Ранее активисты собрали 10 тысяч подписей в защиту парка и даже хотели провести референдум, но петербургский избирком инициативу не поддержал. Совсем скоро Россия примет чемпионат мира по футболу. Жители всех городов, которые пройдут матчи, ждет множество запретов и ограничений. И Петербург не исключение. Президентский указ номер 202 будет ограничивать не только права России, но и права иностранных граждан. Согласно указу, в городах появятся контролируемые и запретные зоны. Больше всего неудобств достанется петербуржцам, которые живут в непосредственной близости от многострадального стадиона. В радиусе нескольких километров от него появятся специальные пешеходные зоны безопасности. Так называемые «последние мили». Всем жителям по последних миль нужно будет оформить пропуск, а автомобилистам потребуется пропуск и для машин. Без ущемления права на свободу собраний тоже не обошлось. Во время чемпионата вводится полный запрет на проведение публичных мероприятий. Видимо, Путин боится, что гости из других стран могут увидеть протестные митинги и лично убедиться, что никакой всенародной поддержки у него нет. Правда, президент либо забыл, либо не знает о том, что все это иностранцы уже видели. Такой же указ действовал год назад во время Кубка Конфедерации. Тогда на их глазах было задержано немало активистов. Юрист Фонд борьбы с коррупцией Александр Помазоев требовал признать недействительным пункт указа, ограничивающий проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, и подал иск в Верховный суд. Удовлетворить это требование суд, конечно же, отказался. С 24 по 26 мая в городе проходил 22-й Петербургский международный экономический форум. Ежегодно на него приезжают делегаты со всего мира, главы стран, министры, представители бизнеса, инвесторы и международные эксперты. И каждый год форум сопровождается пробками и транспортными коллапсами. Важнейшие участки дорог перекрывают, чтобы пропустить кортежи высокопоставленных гостей. Владимир Путин, выступая на форуме, предсказуемо заявил о том, что наша свободная благополучная страна добилась больших экономических успехов. Это при том, что за 18 лет его обещали доля России в мировой экономике не просто не увеличилась, а сократилась. Она по-прежнему ничтожная и составляет лишь 3,16%. Маловато для самой большой страны в мире. Штаб не мог обойти стороной мероприятия такого масштаба. На протяжении четырех дней наши волонтеры выходили в одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание петербуржцев и участников форума к проблемам, которые действительно требуют широкого обсуждения. Например, мы напомнили о том, что никакие бизнес-диалоги и обсуждения высокотехнологичных производств не имеют смысла, пока в России устраивают фальшивые выборы, преследуют оппозицию, пытают людей и плюют на права человека. Участники пикетов столкнулись с полицейским давлением, у них пытались отобрать паспорта, а на их возражение угрожали тем, что, цитата, могут делать все, что хотят и написать в рапорте что угодно. В один из дней пикеты вовсе сорвали. Сотрудницу штаба Елену Мазовецкую задержали. Продержали несколько часов в отделе и изъяли все плакаты, чтобы проверить их на экстремизм. Особенно поставили полицейские в тупик плакаты на английском языке. Они не были уверены, можно ли вообще использовать английский на плакатах. Конечно же можно. А в последний день даже задержали трех человек, чтобы в отделе полиции перевести плакаты и опять же проверить их на экстремизм. Как оказалось, английский язык полицейские не знают и на месте это сделать не могут. 27 мая Петербург отметил 315 лет со дня основания ко дню города ГИБДД по Санкт-Петербургу Ленинградской области разместила в своем официальном аккаунте во Вконтакте фотографию медного всадника с пририсованным полосатым жезлом в руке. Так, инспекция решила поздравить петербуржцев с праздником. Казалось бы, невинная шутка, но у нас она возмутила до глубины души. В абсолютно аналогичной ситуации в мае прошлого года на координатора Волгоградского штаба Навального Алексея Волкова завели уголовное дело за то, что в группе штаба Во Вконтакте была опубликована фотография статуи Роди мать В фотошопе ей раскрасили лицо и ладонь в зеленый цвет, в знак солидарности с Алексеем Навальным, которого в тот день облили зеленкой. Уголовное дело на данный момент пытаются переквалифицировать на более тяжкую статью. В рамках дела было произведено три обыска, изъята личная техника. Алексей Волков уже который месяц находится под подпиской о невыезде из Волгоградской области, а теперь его ежедневно вызывают на допросы. Которые, впрочем, не проводят, чем намеренно тратят его время, чтобы помешать ему участвовать в предвыборной кампании. 27 мая Московский театр «Док» должен был провести читку документального спектакля «Пытки» на площадке иммерсивного шоу «Безликие» на Дворцовой набережной. Но за два дня до мероприятия владельцы пространства отказались предоставить его театру. Они получили предписание прокуратуры о запрете проведения мероприятия и рассказали об угрозе со стороны ФСБ. Впрочем, это неудивительно. ФСБ напрямую заинтересована в его отмене. Спектакль «Пытки» — это свидетельство реальных политзаключенных, которых пытали силовики. В читке задействованы журналисты, правозащитники и сами бывшие политзаключения к счастью, в последний момент новую площадку все-таки нашли, читка прошла в интерьерном театре. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и присылайте нам интересные новости. До встречи на следующей неделе.